Здорово, это домашний канал Валерки и дополнительные режимы Resident Evil 2 ремейк Продолжаем выживать за призраков. И у нас на очереди э, нет времени на траур. Э, такое вот название сценария. Играть будем за владельца или кто-то продавец, нам скорее всего владелец оружейного магазина Кендо. Здесь у нас э, сложность 3 звезды. Думаю, будет еще жопашней, еще бомбезней. Короче, будет. Будет же подробильно. Ну что, давайте пробовать. Давайте начнем попробуем. Итак, рассказ о будущем, которое никогда не наступило, о ночи, которая никогда не закончилась. Ленув на распростертое перед ним тельце, Роберт Кендо навел пистолет на себя, но рука замерла при звуке его рации. Сквозь помехи донёсся голос старого друга. Роберт, партнер, ответь, я вызвал вертолет, он нас отсюда вытащит. Живо ко мне, я держу позицию для твоего прихода. Вот ведь упрямый мужик. Если принять решение, то ни на шаг не отступит. Прости, Эмма. Папа должен идти. Роберт поднялся. На траур времени не было. Окей. Окей. Нихера себе пистолет. Целый дробовик. Окей, он потерял, короче, дочь, и ему нужно выбежать э до точки эвакуации, я так полагаю. Отчет времени не пошел, доберитесь за столь... да, понятно. Окей, э карта. Ну, карта здесь ни к чему, как обычно. Бежать надо прямо, прямо, прямо. Вот. Так, давай посмотрим, что у нас с инвентарем. Так, дробаш. Э 4, 8, 12 патронов. Короче, э синяя трава. Патроны для пистолета, пистолет. Э и куча пороха. Так, э, по-моему, вот это и вот это у нас будет... Давай сразу объединим для дробаша. Да, окей, отлично, нормуль. И сразу, наверное, объединим вот так. И выберем, наверное, пистолет. Сначала с пистолетом. Так. Так. Вот он, оружейный магазин Киндо. Погоди, что-то лежит. Запись полицейского радио. Говорит Милс, штаб, прием. Штаб на связи, что у вас? Новые монстры, жуткие ублюдки, глазищи так и светятся. Мой напарник застрелил одного в упор. Тварь сдохла, но при этом выпустил какой-то фиолетовый дым. Черт! Милс, успокойтесь. Дым ударил прямо в напарника, теперь он все время кашляет, кажется, он задыхается. Какого хрена? Мы же должны были убить этих тварей газом ПЗ. Успокойтесь, мы на связи с исследовательским отделом Амбрелла. Да задействует, с газом что-то не так Он их не убивает, а вызывает мутацию Окей, новые монстры какие-то Новые монстры, которые... Так, погоди, это кто? Енот, отлично Так, а ножик у, нас... у нас ничего такого нет Ни ножика, ничего, окей, ладно Енот пошел вход. Так, окей Новые монстры За Кэтрин, когда играли, там были Бледноголовые А тут у нас... Какие-то вот они со светящимися глазами, да? Понятно. Я полагаю, вот этот дым он будет травить. Ну, отра отравлять нас. Поэтому у нас. Таблет. Поэтому у нас, короче, синяя трава. Окей. Делаем акцент на это. В принципе. Так, окей. Погоди, погоди, погоди, погоди. Набегаем. Также убивать, короче, я думаю, не стоит всех. Всех, я думаю, не стоит убивать. Нам главное добраться до точки эвакуации. Наверное, по-любому будут у нас штуки... Опа! Погоди. Неплохо. Нормуль кащает. Норм качает. Так, погоди. Ты куда? Там красный. А, флюк. Окей. Опускаемся канализацию. Там что-то было написано Точку эвакуации в канализации. Окей. Так. Ящик не открыть. Сохранка, почему я не могу сохраниться? Ладно. чувак у нас погнали погнали лизун лизун твою мать вот это нежданно откуда а где он откуда он взялся так погоди да пошел ты в твою мать Нахер, нахер, послано всех, нахер, послано, блять, траванули. <сؤال> <сؤال> вот ты Отобсы трэш, а! Что за трэш начался? Беги! Отлично! Не успел начать, уже трэш начался. Откуда лизун там взялся? Там никого. Там не было, там, там его не было, реально. Блять, траванули. О, опасно! Опасно. Опасно это опасно. Опасно это очень опасно. Никто не идет О, еще енот Отлично, погоди Енотиков-то здесь разбросали Енотиков-то разбросали Так, погоди, окей О, порох, отлично Порох. Нам бы аптечку какой нибудь Так, давай сразу объединим а, Не надо выбрасывать Ты что, вообще Зубы рухнул Патрон для револьвера Ши. В смысле? Блять. А у меня револьвера-то нет такого. <смех> Ч ⁇ натворил? Окей, ладно, пускай будет пистолет. Нахера мне патроны для револьвера, эй, скажи мне. Пожалуйста. Так, окей. Их просто надо, короче, чтобы они упали. Просто надо, чтобы они упали. Да упади ты! Отлично. Да падай, падла! Да упади ты какой ты стойкий! Сзади! Ну все, крендец. Крендец. Крендец, отец. Не, ну какая-то жесть. Я, я не знаю, я просто меня, меня сбил с толку, короче, лизун Тупо сбил с толку лизун Надо понять, где он сидит, короче, и сразу его загасить Раскипуйся Так, окей, так, давай сразу а, объединить Так, отлично а, Блин, запутался в управлении единить вот так, отлично, погнали а, енотики все собраны, да? ладно, окей ну, хоть енотиков собрали так, отлично, минус один упади отлично, погнали здесь э, четко надо пробегать, короче тупо надо пробегать пробежать их надо со спины, короче, со спи... зомбарей со спины подбегать Они так э... сильно не нападают куда со спины Как бы в большом про... открытом пространстве это сделать легко А вот когда в помещении, когда кругом стены Салют Когда кругом стены, там уже сложнее не просрать, главное лизуна. Главное не просрать лизуна. Так, погоди. Лизун здесь. Где-то. Я, я, я хер знает, где он. Он где-то сидит. Минус. Окей, погоди. Где лизун? Да где этот тварь? -то? Ты где? Не понимаю ты дебил! Сколько... Да сдохни! Речи рещи! Отлично! Готов! Сдох! Ништяк! В смысле он там перезаряжал, бля, патронов? На дробаши должно быть 7 штук! Сдохнет уже! Так, дай-ка я перезаряжу! Четыре штуки! Какого хера 4 штуки? Семь штук должно! В дробовшее Да выбери пистолет-то, сраты, я а! Окей. Пошли, пошли, вот. Так, погоди, надо. Пускай они выходят отсюда. Вонючик надо мочить. В первую очередь вонючик. Готов. Да сдохни ты уже. Да пипец, сколько, сколько в нему патронов-то надо. Скажи мне, еще траванули. Сейчас. Пять патронов осталось, твою мать. Там целая куча сейчас будет. Целая куча сейчас будет. Что? Так, погоди, а здесь у нас. Здесь у нас а, порох, отлично, порох. Не тупим. Не тупим. Так, а, Объединить. Ружье. Отлично. Объединить. Ружье. Отлично. Сейчас тоже все объединим. Сразу же. Теперь ищем аптечку. Патроны вроде есть. Теперь ищем аптечку. Так, отлично. Пошел вход дробаш. Да ч у тебя такая голова-то? Чего у них голову-то не разносится, а? Эй, дебил! Сдохни, нахер! Так, сзади никто не встал, отлично! Перезарядка сразу! Не забываем про перезарядку! Сдохни! Сдохни, блин! В упор, просто с дробаша херачишь им похер! Нахер! Отлично! Так, наверх или вниз, наверх, наверное, там нам же все-таки эвакуацию нам на наверх вот, через канализацию, да? Я так полагаю, на крышу куда-нибудь. А, понятно. Я говорю вниз надо, вот не путает. Вот, вот путает, -то, а? Наверх, наверх. Так, ладно, допустим, Жалко, правда, патрон, Ну, что делать? Так, погоди, световая граната, зеленая трава, патрон для дробовика. Блин, давай, наверное, так, объединить, вот так вот делаем. Хотя, наверное, зря, хотя, наверное, зря. охренеть. Охренеть. Так, окей. А по ногам тебе ползуть. Да тут по ногам тебе ползать. Да пошли в жопу. Аптечка. Так, окей, пороха много опять всякого разного, всякого разного пороха много. Окей, так э, объединить ружье. Там, допустим. Блин, еще ждать пока, пока автобус приедет. Давай, давай, быстрей, быстрей, быстрей. Отлично. Нажми на кнопку, получишь результат. Окей. Фу. Жестко, жестко есть кто? Отлично, никого. Гляди, что там? А, со стенкой. Так, окей, опа. Синюю траву. Синюю здесь травят чаще. Так, ладно. Рюкзак. Отлично, рюкзак. Многие нахер. Лежать. этому в голову. Блин! Травун, травун! Твою мать! Который травит! У электропушка, вот это подгон. Вот это хорошо. Да лишь... Леж... Да твой... Да что? Нахер пошли! Да куда ты стреляешь, твою мать, а? Окей, пробуем еще раз. Пробуем третий раз. Третий раз должен быть. Должен быть. Должен быть у нас конечный. Так, объединяем. Окей. Ладно, пистолет выбираем, да? Третий раз должен быть. У нас конечный. Так здесь я всех не буду убивать, стараться Так, один готов Этого не знаю, потому что бежать будет, блин Попробую, молодец, окей Умничка просто, просто умничка Здесь со спины Здесь со спины, отлично Здесь по диагонали Перезарядиться пока бежим По диагонали, не главное не забывать Перезаряжаться, и главное не забыть Замочить, короче, лизуна Это просто, блин Реаль, реальный вот за, за это прохождение, это реально такой нежданчик просто появился, лизун. Так, ладно. Ну вот пошел нафиг. Да еще даже неизвестно, что, что, что вообще дальше, что вообще дальше там. Если здесь вначале такой вот трэш. Отлично. Так, ружье. Лизуна. Отлично. Отлично просто по красоте. По красоте прошел. По красоте. По, по, по, короче, убил. Окей. Хэдшотик. Ну, о, отлично, просто красиво. Блин, вот это шикарно. Вот это было круто. Так, давай мне с этими также, же. Так же шех раздавай. Готов, отлично. Живой еще. О, шикарно. Вот как шик-хедшоты работают? Как они работают? Непонятно. То, блин, в голову 10 пуль надо, то в голову одну пулю. Одной пули хватает. Так, отлично, вот это убиваем. Шикарно. Шикарно. Окей. Okay. Uh, так, так, так, так, так, так, так. Uh, нет! Объединяем вот это. Объединить. Берем вот это и объединить. Отлично. Это тоже все сейчас объединяем. Uh, я думаю, ружье будет uh, более.. Более нужнее. Хорошо. В принципе, я думаю... О, отлично, шикарно. В принципе, я думаю, пока они встают, можно было пробежать. Блин, промазан. Так. Отлично, толстяк упал. Вот эти жирные, они реально жирные. Упал. Отлично. Хэдшотик давай. Молодец. По красоте. Чувак, просто чувак меня слушает Реально, давай хэдшотик Ну хэдшот, ну пожалуйста Ладно, и так сойдет И так сойдет, окей Так, готово Так, так, так, так Что здесь выбрать а, Световую гранату давай да, световую гранату, потому что там сейчас будет. Если лежать. так, вот этого убиваем убиваемся сразу. Блин, промазал. Да умрешь ты или нет? Ты умрешь сегодня? Так, погоди. так ружье выберу на всякий случай. Если я спокойно пройду, они встанут. Опа. Так, окей, окей, окей, окей. Э, достать. Э... Достать. Давай для пистолета. Для пистолета патроны. Хорошо, 53 штуки. Хорошо, отлично. Просто шикарно. Так, так, так, так, световую гранату. Молодцы. Стоим, стоим. Окей. По красоте прошел, опять По красоте просто. Так, что у нас? Что у нас тут? А, красная трава, синяя трава. <вух> вот это жесткий выбор. Вот это жесткий выбор просто. Так, а... давай, наверное, зеленую объединяем синий. А тут сейчас будет жесть. Тут сейчас будет. Давай мне хэдшота раздавай Так, упал Отлично Рюкзак готов Рюкзак готов, электропушка Кстати, Электропушка, отлично Так, вот эти Хэдшоты, хэдшоты, быстро Хера ускорился, ты видал как он ускорился? Да что, попал? Я думал. Да блин. Да что? Да куда ты, блядь, стреляешь-то, б твою мать, а! Сука! Все патроны, все патроны, блядь, просрал! Отлично! Быстро все упали! В смысле рюкзак? Ты смотри. Кто-то из них рюкзак поднял. Да какуху. Вижу. Блядь. Он рюкзак поднял? Как так-то? Я же рюкзак снес. Я же рюкзак сломал. Так, окей. Блин. объединить так объединяем а, надо было патрон для пистолета ну ладно объединим так а, пистолет перезарядить лично ладно пускай будет пускай будет так ладно говорил так встал <форка Motorola> да упади ты уже, но... 9 патронов. 9 патронов. Окей. Прошли. Прошли. А -а, говновода. Наверное, по-любому будет это идти. Говномонстры. Так, куда, куда, куда? Там автомат. Автомат, патроны, э, граната... У -у -у, аптечка. Блин, тоже выбор такой жесткий. Граната бы тоже не помешала, вот реально. Так. Давай, на наверное... да похер, давай гранат. Только не выбирай, не выбирай ее. Убрать. Сам потом кинут. Надо будет. Ну, погнали. Погнали. Опа! Так, э это говно хорошо убивается с, -с этой штуки. Электрической. Давай, давай, давай, добивай, добивай, добивай. Блин, пока вот она перегруз сделала. Да пистолет-то выбери. Хедшот не давай. Отлично. Четыре патрона ей в запасе. Если сработает хедшот, можно хотя бы двоих убить. Хотя бы двоих или одного Так, окей Надо... Куда вниз -то? Ладно Опять толпа, опять толпа, рюкзак А, там с баллоном Хорошо, давай его сагрим баллоном иди сюда Погоди, автомат Автомат э, громо. о, вот он и громовой ястреб. Громовой ястреб. Так, ладно, пока ничего не делаю. Пока ничего не беру. Патроны кончились. Пошли вон. Красиво. Было красиво сейчас Пурах, отлично, отлично Можно, короче, сделать э, патрон для громового ястреба Только я не знаю, что выбросить а, Давай электрическую пушку В принципе Блин Ну, для, э, для патрона, может, пистолет еще наберем Выбрасываем электрическую пушку, короче а, Так Объединить, так Отлично а, патрон, а, эти Порох берем Хорошо, громовый ястреб Блин а, В жопу туда Выбросить Выбросить Бери громовый ястреб И, Блин, я сейчас затупил, надо было, короче, сначала взять а, Громовый ястреб Перезарядить его, короче, тупо Ладно, пока, пока дробовик есть, живем. Но, тебя не хватало. Капади. Отлично. Почки все отстрелил. Почки все отстрелил. Шикарно. Красиво. Перезаряжай. Перезаряжай, пока он далеко. Красоте. Красиво. Так, там автомат. Отлично. Наслезь! Да Изряди сразу. Молодец. Так, окей, трава, давай красную. Красную у нас вот, вот такую штуку возьмем, да. Так, здорово. Молодец. Ах ты ж твою мать! Ах ты ж твою мать. Пошли вон. Да почему голову-то не сносит, я не понимаю. Хорошо. Презарядка. Молодец. Когда уж конец-то? Четыре патрона надо. Давай, Фу. молодец. Так, так, так, так, так, погоди, дверь, дверь. Давайте еще целая куча народу. Еще целая куча народу, там кто-то шевелится с рюкзаком походу. Здорово. Держи, отлично. Окей, а, а, а, -а, -а. давай. А, можно же все брать. Я, блин, путаю, короче, вот эти... Так. Я, я путаю, короче, автоматы с э, рюкзаками. Рюкзаки же можно все сразу забрать. А вот автомат... Всего один предмет. Ладно, погнали. Ну, чуваки. Держи. Блять, травану траванул, сволочь Отлично, упал Почему не перезарядил-то сразу? Упал Отлично, бегом Ох, напряжно, ох, напряжно Ох, напряжно, так, куда? Куда? Кусты Еще кусты Бегом Просто шикарно. У нас еще есть гринка. Так. Этот не спустится к нам? Куст. Кто? Да упадешь ты или нет сегодня? По ногам нахер. По ногам нахер. Так, что у нас? Два патрона. Два патрона не... О, Гринку. На всякий пожарный. Фу, он там стоит просто. Глаза добится. Гренка пошла в ход. Патроны кончились. Пошли хэдшоты. Нахер. Нахер. Промазал, нахер! Оо, Завалили! Завалили! Так, так, так, так, так! Путь очищен! Беги! Это жесть! Это жесть просто! Это просто жестоко! Это.. Это твою мать, это просто, просто, просто! И просто. Это.. Отлично! У-ху! Добрались! Добрались! Это просто шикарно. Это просто шикарно. Отлично, 16.30 минут. Это еще с учетом... То... Это, это не с учетом того, что мы еще два раза там погибали. Короче. Просто жесть. Украшение баран. Ну, конечно. Спасибо. Прошел такую жесть, короче, и мне просто подарок такие. Баран. Украшение баран. Отлично. Фу. Ну что, друзья. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Подписываемся на Инстаграм. Плейлист, ссылочку в описании добавляю. И с вами был Валерий. Всем пока.